Привет всем, я еще сижу у кондитера и у дома. Пью чай очень вкусный. Хоть пальчики ближе, хоть чай и пью я ртом. О, а давайте мне положить этот вкусный тортик. Вот, бери, ворона, самый большой кусочек тебе. А тебя, совушка, самый маленький кусочек, потому что ты больше всех ешь моих вкусных изделий. Уху, переживу, кондитершка. Я еще завтра тебе заставлю такой же торт, только в два раза выше испечь. Посмотрим, посмотрим, сваху, уху, вот и посмотрим. А если не заставлю тебя испечь, сама начну этот торт делать. Ну вот, посмотрим. Ну как тебе ворона вкусный торт? Да, очень. Я таких тортов Никогда не пробовала. Вот прям таких вкусных первый раз. Это мой особый рецепт. Этот рецепт ни у кого нету. Сам придумал, сова помогала. Как хохокнет в ухо, прям сразу мысли приходят в голову. Эй, мужик, я тебе еще и вписывала рецепты. А ну мышек добавлять не надо. Ни в какое угощение. Люди вообще не едят мышек. Вороны тоже. Ворона, это правда? Ты мышек не ешь? Не-не, я не ем, я сыр люблю А сыра у вас, смотрю, в холодильнике много Да, угощайся сыром Можно сказать, сырный холодильник Ну да, тут один сыр у вас. Вкусно Спасибо, кондитер Ладно, пока, ворона Хорошо погостели погостила то у нас, покушала Но теперь нам надо убрать все Идти, лечь, спать. Пока, ворона. Да, пока. Сава, пока кондитер. Ну вот, мы были у кондитера и у совы. Было классно. Удачи!